Всегда помните, одна, один из особенностей такой вот, наверное, интересной жизни, который я заметил, это одна из особенностей того, что богатые люди очень любят своих детей я это заметил, потому что очень давно общаюсь с богатыми людьми и заметил, что очень часто этих детей любят до фанатизма до прямо какого-то ну выращивания просто из этого человека монстра, но вы знаете, это очень правильно, потому что я заметил, что просто даже когда человек очень любит детей, любых, у него появляются силы, почему? Так социум устроен и так включаются у человека определенные, наверное, какие-то психоэнергетические может быть эзотерические э, тумблера в сознании наверное в его жизни которые дают возможность этому человеку что-то делать для рода людей именно поэтому когда человек любит детей когда человек любит своих детей или обожает своих детей это все рано или поздно приводит к тому что у него появляется или улучшается материальное благополучие не зря возникает вот такой не зря возникает не зря есть пословица народная которая звучит так есть дети или бог дает детей и на детей тоже дает кстати почему у людей у которых рождаются дети появляется больше денег помните я говорил с нами происходит то что мы чувствуем дети создают Огромное количество позитивных эмоций. Чем больше у человека позитивных эмоций, тем больше в его жизни материального благополучия. Дети еще и любят безвозмездно тех людей, которые рядом с ними. Именно поэтому, куда течет любовь, туда текут и деньги. Вот вам и объяснение, почему Бог дает детей и на детей дает тоже.